Ощущение, что он мне не принадлежит. Этот щит дает людям большую надежду. Символы? Ничто без женщин и мужчин, которые придают им смысл. Нам нужен кто-то кто снова вдохновит нас. Марвел представляет. Сейчас мир стал другим. Ты не остановишься. Этот мир теперь наш. Пути назад уже нет. Не обязательно должна быть война. Это уже война. В эту пятницу. Мы не можем проиграть эту войну. Если мы сделаем это, мы сделаем по-своему. Мы партнеры, коллеги, но не команда. не Мы выглядим чертовски хорошо. Сокол и Зимний солдат. Озвучено для HD трейлера.